Нервы и бопочки кендофильтров Как терял меня по миллиметру Когда оставлял одну встречать рассветы Мой парфюм, черты лица и слюзы Остается помнить сказать поздно Как мне забыть тебя. тебя, просто уйти но в этот раз навсегда с тобой завязать Ведь нас уже не спасти Опять и опять мы на пропасти Ты просто опустишь глаза и резко на тормоза Наступ свою верность куда неизбежно мне нечего больше терять, Я просто хочу завязать с этой любовью, Что кончилось болью, Но мы запомним оба Наш последний поцелуй у клуба, Как дрожали фонарику.